Сколько у меня подписчиков, блядь? 55 тысяч, блядь! А тут у меня сколько? Блядь, переделывать надо! Ты прикинь, блядь! Сука! Вы нахуя подписываетесь, блядь? покупаем мега ящик если не выпадает сюда охуенно я расстроюсь сейчас должен быть сейчас что-то выпадет сейчас что-то выпадет не знаю блять гаджет ебаный на эль прибал я боксер опа эль приба достойный соперник блять нахуй пошл отсюда блять. ладно я буду жить не похуй Куда ты иди Давай, давай, давай! Запрыгну его! Да вы что блять? Хеляет Я не понимаю! Да ты Коля, боже, ты кончатый! Почему он живой, блядь? Он заебал, почему он хиляется вот эти, блять, сука, нахуй, с члками, блядь, нахуй! Все, я индус, блядь! Идм за ними, блядь. Бля, пошл на! а а Бля! Коля! Ааа! Давай, стреляй, ебаный, враг. Брау, в кого? Бля, там Брау Старсы. Брау Старсы! Бля, они не заебали меня. Путан, ты дел, слава, хуй, ну шок, это раунд. А! Тут ДД играет! Тут ДД играет! А, бля, повелся, заебал. Бля, беги нахуй, там это Мортис, ебаный! Три секунды! А! Это мама? да даже сдохну, блядь. Я тут. <связать> блядь, мне больно, больно. Мне очень больно. Живи, живи. Опачки. О, блядь. Блядь. Я тебе... А нахуй ты ебальник набью. А, я забар ⁇ л! Я забар <связать> ⁇ А, что? <связать> <связать> <связать> <связать> что? Стой, блядь. Сто, блядь. Ладно. Ладно. Да, брат, сколько у сокуре хп нахуй. <смешные> Короче. Это что, блядь? Ты что, да он, блядь? Ну, извини, блядь. <смешные> Стой! Подожди, что за хуй ⁇ у меня что-то пас есть. <смешные> Мега-ещик стрик! Так, думаешь, что мне выпадет? <смешные> Ouais, давай, давай, давай кажется, я помню. Блять, пчела выпала какая-то. Чего еще проебем, блять? Оксимосем чисто. такие камбэк и зреил, блять. Двери сейчас закрыты. Перед моим ебалом! Там двое, двое, двое, двое. Солнце! БЛЯ! Вы ч на руфли, блять? Ебать! What the fuck? Вау! Шит! Я убью твою мальчик СЫЛУХЕ! НЕЕ! За is... <b1> ⁇ блять! Блять, нихуя! хе! Ч ⁇ там крепочки ебаны, ты их добьешь на футболках? Ой, блять, что я сделал? Заподожди, нажжи, простите его память как-то. О, нах, простите, пожалуйста. Бля, готов на воевать! Ну я попасть не могу, блять. У меня тут чашек, кстати, минус 56 человек. Сайди. Да, блядь! СУКА, БЛЯДЬ, ВСТАВАЙ! Иди их пизду, блядь. Смотрим за Дим Димычем. Давай-давай. Опа, блядь, стена и парку... Руфер ёбаный, блядь! Блэм-блэм! Ебает у тебя что, пневматический пистолет? Руфер? Паркурист? Спрыгнул, не сломал ножки. Перекатик, а взял, подобрал оружие, пинбольное, блять. Оп, оп, оп, оп, блять. Вот Первого он просто наваливает. Первоклассники, ебаные, блять, не наскакался, сука, на вамином члене, блять. Пятерка такая, бур, бур, бур, бур в моем пузике. Тебе в принципе в тебе принципу старик, как старики а ты сам, бля. Опа, блять, оружие, путаю руки, блядь. Вау, юсу бед, ой, ну, ну, ну, ясу низ, бро, бля, я стреляю, ой, oh, ебать! чека шорт, чека шорт, бля, я не врезался, а? Я говорю, ты прям за день покупал, типа? Ну, например, что я лечу? Что? Нельзя не трогать. Стай, да это сохранить, что я Что? Что? Это читер